Приложение будет доступно вам по ссылочке в описании видео про версия, дорогие друзья, проходите и скачивайте, устанавливайте, даете соответствующие разрешения и включаете, все, здесь нужно включить будет еще фильтр, если вам это хочется или нужно будет, сохранить его сейчас, все, сохранить, это для того, чтобы потом, если что, можно было восстановить, все, как вы видите, все включено, записано, заблокировано сразу баннеров здесь, куча всяких разных. Вы это можете сразу увидеть. Заблокированы счетчики, пожалуйста, то же самое. Можно увидеть, что за баннеры и счетчики. И угрозы. Если мы с вами зайдем в настройки, то увидим следующее. Настройки приложения, пожалуйста, вот все то, что заблокировано. Все те приложения, которые имеют рекламу, они все, вернее, это все блокируется. Далее, настройки приложения для журналов, фильтров или вот настройки. Основные настройки, тему по умолчанию, какую вам хочется, можно воткнуть, да. Далее, режим для дальтоников, даже есть обновление, текущий язык, настройка уведомлений. Вы можете что-то включить, можете отключить, тут уже на ваше усмотрение. Экспортировать настройки и импортировать. Лучше экспортировать сначала, потом, чтобы вы могли экспорти импортировать, да. Мастер настроечки, пожалуйста, здесь есть какие-то вещи, но это для программы, короче, другими словами, или вернее для разработчиков программы, которые ее делают, чтобы ее улучшать. Так, еще что у нас здесь есть, фильтрация ДНС, пожалуйста, ее можно включить, блокировка контента, здесь вы можете что-то включить, что-то отключить, в зависимости от ваших предпочтений. Далее. Далее. Анти Антитрекинг, его можно включить и на ваше усмотрение, опять-таки, максимально индивидуальный или вообще какой-то, и антифишинг, это тоже отличнейшая вещь. Дальше расширение, пожалуйста, можно включить, может расширять функциональность веб-сайтов, работая как кросс-браузерный менеджер пользовательских скриптов, и здесь можно добавить, пожалуйста, расширение, ну, если вы знаете, что это такое. Поехали дальше, здесь а, не установлен, можно установить VPN, потом сеть, расширения, фильтрация, прокси-сервер и режим фильтрации, локальный VPN, локальный и прокси, все, здесь, ну, лично я ничего здесь не меняю, просто по умолчанию, какие есть настроечки, я ставлю и все, и он работает превосходно, и вы здесь видите прекрасно, как он блокирует. И что он блокирует? А блокирует он много. Если, допустим, у вас э, пакет э, мобильного интернета, то он также будет его экономить. Вот такое вот интересное приложение, скачайте в описании видео, пройдя по ссылочке.